Ректификация. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мы поговорим с вами о ректификации или о определении точного времени рождения. На сегодняшний день очень часто приходят люди, которые говорят, что не знают точно, во сколько они родились. Иногда это разрыв в течение нескольких минут или в течение часа. Иногда люди говорят, даже не знают утром или вечером. Бывает, что вот мама родила четверых детей и не знает, когда в какое время вот младших помнит, а старшие не помнят, как, как, в какое время она родилась, даже не помнит день или ночь. То есть такие ситуации бывают. Я знаю одного вот такого человека, который сказал, что его маме уже 80 лет, 90 даже, 90 лет, и вот она два года назад умерла, и мама была неграмотная в Украине и не помнила даже число. То есть она говорила... Ну, я помню, что цвели маки, когда я тебя родила. Вот единственное, что мама могла сказать об этом. То есть здесь очень трудно определить ректификацию. И у этого человека там, два дня рождения, он их так отмечает. Одно, которое стоит в паспорте, и другое, которое он там как-то где-то, кто-то мог ему высчитать. Да? То есть такие ситуации на сегодняшний день на самом деле очень часто. Люди не считали важным там, смотреть на часы, когда они были в роддоме. Да? Там, и в роддоме они заняты другими какими-то моментами, там трудно больно, переживания какие-то идут, и никто не смотрит на часы. Я помню, что почему-то я смотрела на часы в роддоме, и для меня было важно запомнить, во сколько родилась моя дочь. И только сейчас мне становится понятно, зачем мне было это нужно. Но тогда мне было всего 20 лет, и я не понимала, зачем мне это надо было, но мне повезло, что прям часы были передо мной э, в родзале, и мне удалось э, четко время отметить, если часы не были не врали, да, то я э, точно. Ректификация это так, так, такой, такая практика, при помощи которой можно подставлять какие-то события, которые были там, грустные события или очень радостные события, там свадьбы, рождение ребенка, там, развод, да, может быть, больницы какие-то, может быть, авария какая-то, может быть, э, в течение жизни у человека, да, может быть, там закончила обучение к какому-то времени, очень удачно что-то произошло, да, там какие-то оценки высокие поставили, которые никто не ожидал от человека еще что-то. То есть э, вот, рассматривая вот эти события и совмещая их по определенным подпериодам, рассматривая эти подпериоды и рассматривая, какие карты, в какие планеты в карте ретроградные или в падении, или находится в сожжении, или там в каком-то пограничном градусе. То есть вот, это, вот эти все моменты, рассматривая, можно определить, какое событие в какой момент было, да? и за счет этого восстановить время рождения. Буквально до там разрывов 5-10 минут, да, можно. И, конечно же, это стоит сделать каждому человеку, потому что, сделав эту ректификацию, удается... Более точно рассказать о человеке, его гороскоп. Гороскоп, на самом деле, это такое заглядывание внутрь себя, рассматривание, можно сказать, своей инструкции. То есть с какими-то данными мы все уже приходим в эту жизнь. Верим мы в это или не верим, но мы уже приходим с определенным характером, мы уже приходим с определенными точками зрения, какие-то мы впитываем от родителей, какие-то мы приносим уже прямо у нас не выбить каленым железом. Да? Бывает такое. И каждый ребенок – это уникальность, каждый человек – это уникальность, и он уже какую-то часть характера может поменять только, если он этого сам захотел. А внешний мир иногда не может уже на это повлиять. То есть здесь уже сложнее такая ситуация. Нужно быть очень тонким психологом, чтобы помочь ребенку захотеть менять свой характер, да, на лучший, конечно же. И очень важно проходить эту ректификацию, обязательно заказывать эту ректификацию, потому что тогда гороскоп будет э, более точный. Караскоп будет более точный, и удается в астрологии узнать как можно больше о себе, узнать вообще свои характеры, свои таланты, свои моменты, которые вот где-то внутри, в глубине души, мы сомневаемся, так ли это, вот, а может быть это не так, и вот здесь получается все это достать на ладошки, рассмотреть, это удивительные вещи, которые помогают улучшить нашу жизнь. Поэтому никогда не бойтесь приходить к астрологам, они э, только улучшат вашу жизнь, только улучшат вашу жизнь. Рекомендации, которые вам дадут, они будут под силу э, выполнению любому человеку, который хочет менять свою жизнь к лучшему, который хочет, чтобы финансы вошли, отношения вошли. Э, очень, э, очень стоит рассмотреть карту, какие причины в самой карте рождения закладываются уже, через какие причины, Задачи, какие задачи нужно решить, через какие моменты нужно пройти, да, осознать что-то, понять что-то. Потому что ничего не бывает просто так. Если не приходят деньги, значит, на это есть причина, ее нужно просто осознать и убрать. Если не приходят отношения, которых человек хочет, значит, на это есть причина, и нужно осознать и убрать эту причину. И тогда все можно изменить. Мне нравится ведическая астрология Джоти, с тем, что она говорит: все можно изменить. Да, конечно, есть какие-то ошибки, заложенные в нашей дате рождения, но мы сюда и пришли, чтобы эти ошибки исправить. И когда мы осознаем, что да, я был неправ или я была не права, мы уже знаем, какие ошибки мы совершили в прошлых воплощениях, да? то есть по дате рождения можно сказать, какие ошибки были совершены, что мы думали в последний момент перед смертью, в предыдущей жизни, и становится понятно, что Жизнь прекрасна, все можно изменить к лучшему. И я желаю вам счастья, потому что каждый из вас его достоин. Просто у кого-то это счастье вот сразу как талант идет, да, а кому-то нужно немножко постараться и приблизиться к этому счастью, сделать какие-то определенные благостные поступки, которые позволят войти счастью в вашу жизнь. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.